Всем привет! Ребят, давайте сегодня поговорим привет. с вами о психологических ошибках, которые спортсмены допускают на соревнованиях. Это, в свою очередь, существенно снижает качество выступления. Но хорошая новость, зная об этих ошибках, вы можете избежать их. А теперь давайте по порядку. Первая психологическая ошибка – это переоценка значимости исхода боя. Многие спортсмены э, очень сильно концентрируются на победе либо поражении, что, в свою очередь, отвлекает их от, непосредственно от боя. И в процессе боя они думают не о самом бою, не о самом поединке, а о результате. Это, в свою очередь, приводит к негативным результатам, потому что они не могут реализовывать те или иные моменты. Что же делать в таких случаях? Постарайтесь настроиться и быть в процессе, быть во время боя, не отвлекаться на посторонние факторы. Стараться взаимодействовать все время со своим соперником, реализовывать моменты, создавать моменты. И тогда результат не заставит вас ждать. Многие спортсмены считают, что на соревнованиях им надо выступить лучше обычного. И начинают уже непосредственно перед боем менять тактику, менять технику. И это негативно сказывается на результате. Так как непроработанная техника и тактика, приводит к негативному результату спортсмен допускает ошибки тратит много энергии вместо этого постарайтесь концентрироваться на той технике которую вы проработали непосредственно на тренировке доверяйте себе э, и делайте то что вы умеете лучше всего следующая ошибка это боясь проигрыша многие спортсмены Настолько боятся проиграть, что сковывают себя и не выполняют никакой техники, дабы не допустить ошибки. Вместо этого пообещайте себе перед соревнованиями о том, что вы допускаете проигрыш, но при этом вы сделаете свой лучший результат. При этом вы не будете бояться, вы будете делать, вы будете пробовать. А напоследок я хочу обратиться к спортсменам. На тренировках ведите себя так как будто вы на соревнованиях, и тогда на соревнованиях вы будете чувствовать себя как на тренировке.